Всем добрый вечер, сегодня делимся с вами новой новостью по Warframe. Кросс-платформенная игра уже доступна в Warframe, изначально система едина, как никогда прежде, Tenno. Теперь вы можете играть с друзьями со всего мира и на разных платформах, таким образом никогда ранее не было лучшего времени, чтобы начать играть в Warframe с друзьями или вернуться в игру. Игроки, которые решили включить кросс-платформенную игру в меню настройки, теперь должны заметить, что время подбора игроков значительно сократилось поскольку пу игроков теперь набирается с платформ ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Воспользуйтесь публичным поиском игроков в команду, чтобы принять других теннов в свой отряд для выполнения миссии и даже прикусить игроков в свое додзи или продемонстрировать свои с трудом заработанные навыки. Есть некоторые ограничения тенна. В настоящее время раздача подарков и его IP отключены, поскольку мы продолжаем разрабатывать кроссплатформенную игру. Следует отметить что это последнее обновление не включает в себя кроссплатформенное сохранение, но мы будем держать вас в курсе разработки в новом году. Вот ссылка про к CrossProgression, Плей. А пока, если у вас есть какие-либо вопросы о кроссплатформенной игре, не стесняйтесь сообщать нам об этом через официальные форумы, а также ознакомьтесь с нашим удобным руководством по кроссплатформенной игре для часто задаваемых вопросов. Мы не можем дождаться, когда увидим вас всех в изначальной системе Тенна. Вот такая новость касательно кроссплатформенной игры. Надеемся, кому-то понравится. На этом у нас все.